Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. Как многие просили меня, писали в комментариях, где поменять бабки, где это сделать быстро, выгодно и не только криптовалюту. В общем, ребята, я думаю, вы уже все наслышаны на таком, скажем так, топовом криптообменнике и не только криптообменнике и других валют. 365 кэш, который занимает топовую позицию на BestChange, это, скажем так, мониторинг э, обменников, и он там занимает первое место данному обменнику уже почти шесть лет отлично работает а, получается суточная скажем так посещение данного сервиса около 57 тысяч людей со всего мира то есть это как бы на минуточку как бы не не каждый сервис себе может а, такое количество людей принять и обработать соответственно вот не знаю я лично пользовался даже для тех людей которые вообще далеки от криптовалюты надо бы допустим вот из Украины в России привести деньги, либо наоборот, моментально, чтобы не ходить ни в очередях, ни в очередях, не стать в банках. Банально занимает 5 минут оформить заявку и можно с любой карты на любую карту отправить деньги. То есть максимально все у нас просто. Что у нас еще интересного здесь? У нас еще получается, они с января начали работать с Критцов блокчейн, это такая, скажем так, контора, которая занимается, скажем так, проверкой сети биткоина и других сетей, то есть вычисляют, скажем так, мошеннические какие-то там могут быть, я не знаю, транзакции, то есть есть такая тема, как бывает, может вы видели на эфир-кошельках типа скам, на над, над ним написано, либо еще что-то в этом роде. Но, тем не менее, они сейчас работают, улучшают платформу, максимально у них все быстро работает, в среднем сервис работает у кого 15 минут, у кого как не знаю. Лично я, когда сервисом пользуюсь, у меня 10 минут это потолок. Единственный момент такой был у меня, когда еще в семнадцатом году а, тоже курс взлетел конкретно, и там я сам с комиссией провтыкал, получается немножко, и у меня там тогда транзакция на два дня зависла. Ну, в принципе, сам в этом и виноват. А так сервис работает отлично. А, что еще хотел добавить, то есть, я думаю, пары с которыми можно работать вам особо как бы не стоит показывать для нас в основном что актуально не знаю, мне удобно допустим эфириум поменять на приват 24 05 эфира допустим нажал обменять вписал номер карты в принципе все здесь не нужна никакая не верификация вы можете все это сделать максимально быстро и анонимно что это делает для нас с огромным плюсом то есть можно скажем так уйти от налогов каких-то левые бабки провести ну вы понимаете о чем я говорю. Но сервис работает хорошо. А, кстати, для вас будет еще хороший бонус. А, на первую, скажем так, совершение обмена. Будет промокод CryptoShark. Я закреплю его в описании, закреплю его в комментарии. Вы получите на первый обмен скидку 0,2%. Вроде бы как бы но и немного, но с другой стороны, это да, как бы и много. То есть 0,2%. То есть, вы, грубо говоря, без комиссии можете провести там первую сделку. И, в принципе, как бы, останетесь, думаю, довольны. В общем, ребята, с этим у нас все понятно. Пролетаем дальше. Когда вы залетаете в личный кабинет, допустим, зарегистрировались, да, все сделали. А также, получается, от объема, от оборотов, сколько вы там поменяли денег, там, не знаю, криптовалюты, вам будет постоянно потом капать... Скажем так, скидка на следующий обмен Там 1000 долларов произошел обмен 2000 долларов произошел обмен Все время получаете больше скидку Также реферальная программа Довольно-таки неплохая То есть, если ваши друзья Вы там как будто порекомендуете Будут делать обмены, покупать, продавать криптовалюту Обмены там в плане между банками проводить Вы с этого будете, да, там понемножечку, по копеечке Но опять же, смотря какая будет сумма Будете иметь с этого процент И сможете неплохо заработать так что в принципе на этом все, обменник хороший, я им пользуюсь уже блин, очень-очень давно, не знаю, вам советую, не забываем про промокод криптошарк, на этом у меня все, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, всем удачи, всем профита, всем пока.